Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Сегодня мы с вами рассмотрим эффектную партию, в которой один из соперников отдал три шашки и добился победы. Белыми играл мастер Зиновий Цирик, который впоследствии стал гроссмейстером и шестикратным чемпионом СССР. Это, кстати, рекорд. Больше никто подобного не добивался. Черными играл мастер Такса. Был разыгран дебют перекресток CD4, DE5. И обычно в этой позиции играют BC3, это дебют перекресток, либо GF4, это дебют вилочка. Но белые сыграли DC3. Здесь возможны немножко другие варианты, чем в классическом перекрестке. Черные играют ED6, И белые играют EF4. Полностью, видите, связывают левый фланг черных. И в этой системе есть два плана. Либо играть B5. Но ну, там э, получаются планы, похожие на обычный перекресток. Либо сыграть BC5. Здесь у черных есть э, хорошие шансы на победу. Мастер Таксер разменялся BC5 и побил на поле C5. Но здесь есть две системы. CD2, как было в партии Цирик Таксер и CB4. Давайте сперва рассмотрим CB4. После этого хода черным лучше всего вывалиться в центр CD4. И белым надо играть... Э, b5. Ну естественно, видите, играть b 3 нельзя из-за несложного удара. Черные отдают одну шашку, затем еще одну, забирают две шашки и, видите, прорываются на преддамочное поле с выигрышем. Естественно, так играть нельзя, поэтому белые играют b5. Черные начинают атаковать шашку f4 нападением fg5 и белым надо меняться d 2 Черные продолжают атаку играют gf6. Ну и здесь белым лучше всего разменяться. Здесь э, в книге Хацкевича 25 уроков шашечной игры рекомендуется ход fg5. Но мне не нравится этот ход. После хода э, fg5 белые играют ab4 и на нападение играют fe7 с преимуществом. Поэтому в этой позиции я рекомендую играть fg7. И затем уже нападать FG5 с равной позиции. Здесь у белых преимущества не будет. Также в этой позиции, кроме хода CB4, возможен ход CD2. Теперь у черных есть две системы. FG5, как было в партии Цирик таксер, И еще возможен ход CD4. Здесь есть очень классная ловушка, в которую очень часто попадаются начинающие шашисты. Правильно играть DE3. А вот ход а АБ4 уже очень красиво проигрывает. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти э, классную комбинацию за черных. Черные начинают и выигрывают. ДЦ5. Приходится бить шашкой Б4, иначе черные пройдут дамки. Затем черные играют Б7. Побили. И затем э, здесь правильно сыграть ФЖ5. Именно таким образом. Белые бьют на поле d6, черные играют dc7 и затем играют gf6. Белые бьют и черные вот, так, вот таким необычным способом ловят дамку белых и сами прорываются в дамки с выигрышем. Хочу обратить ваше внимание, что вот в этой позиции напрашивающийся ход hg5 не дает э, выигрыша. Потому что э, здесь возникает равная позиция. Белые успевают поймать дамку у черных. Ну здесь конечно у черных приятнее позиция. Но выигрыша похоже нет. После хода cd4 белым лучше всего напасть ходом d3. И здесь э, есть такой вариант d7. Бой. Побили на d2. Белым лучше побить на поле c3 и после хода e 6 сыграть аб 4 Черные атакуют правый фланг белых, но у белых есть уравнение. И они играют b5 и затем cd4. И возникает примерно равная позиция. Также после хода cd2 возможен такой вариант Черные нападают FG5. Видите, f 3 закрываться нельзя из-за комбинации. Тоже можете поставить видео на паузу. И попытаться найти несложный удар за черных. Черные отдают одну шашку, затем еще две. И забирают уже четыре шашки. Ну, за счет лишней шашки черные должны победить постепенно. Правильно, конечно, закрываться d 3 Ну, и в этой позиции можно, в принципе, и g 4 сыграть, но... Более интересный вариант с жертвой шашки есть ед4 и вот теперь сыграть ж4. Как играть белым? Видите, грозит ход аж5 и черные уравняют позицию, поэтому белые играют ед2. Черные играют b 7 Белые играют bc3. Пока единственные ходы и черные играют ab6. Вот в этой позиции уже есть два хода за белых cb4 и cd4. Давайте рассмотрим оба. После cb4 у белых преимущества нет. Черные нападают b5, надо закрываться, и меняются g6. Несмотря на лишнюю шашку, к ничьей должны стремиться белые. Единственный ход здесь f 5 все остальное уже проигрывает. Белые возвращают шашку лишнюю. Ну и постепенно партия приходит к ничьей. Тут особенно ничего интересного нет. После хода cd4 черные играют... Фе7. Теперь у белых есть два плана игры. Либо играть аб2, либо dc3. Давайте рассмотрим ход аб2. После аб2 черным надо сыграть еф6. Это единственный ход. А размен gf6 уже проигрывает. Теперь белый играет bc3. Ну и на ход fg5 белым надо жертвовать обратно лишнюю шашку. еф6. Правильно черным бить с перебоем сперу объем на e5, остальное проигрывает. Ну и здесь... После размена FE5 черные меняются, F6 тоже единственный ход, кстати, и на только вперед-назад проигрывает. И здесь партия постепенно э, приходит ничей. Например, ef 4 сильнейшее продолжение, ну и на ход B5 белым лучше всего провести размен 3 на 3, так называемый тройной одеколон. Ну и далее партия завершается ничей. DE3, FG5, HG3. Черные жертвуют шашку АБ4 и нападают ЖХ4. Белые отходят. Ну и после хода СД6 возникает примерно равная позиция, ничейная. Разобрали ход АБ2. Это анализ гроссмейстера Валентина Абаулина и стулы ныне покойного. Ну, здесь в этой позиции, кроме хода АБ2, еще возможен ход ДЦ3. Ну и давайте все-таки рассмотрим э, партию цирик таксар Чем же здесь все закончилось. Черные разменялись GF6 и побили назад. Ну и в этой позиции возможны 4 хода. Э, правильно здесь пожертвовать шашку FG5. Это наиболее сильное продолжение. Также можно сыграть CB4. А вот ходы DE5 и AB2 уже слабые. Давайте рассмотрим сперва ход DE5. Как их сыграл Будущий игросмейстер, шестикратный чемпион СССР, и Цирик. После D5 черные играют HG7. Ну и после хода CD4 еще спасал ход AB2. А вот CD4 уже проигрывает. Смотрите, черные играют g 6 и грозят подорвать пункт F4 и прорваться на преддамочное поле. Поэтому белым приходится жертвовать шашку e 6 и играть AB2. Но черные здесь очень красиво побеждают. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти выигрыш за черных. Не расстраивайтесь, если у вас ничего не получится. Выигрыш очень необычный и эффектный. Черные играют B5, жертвуют шашку. Затем жертвуют еще две шашки после хода b 4 И бьют именно на поле А5. Парадоксальная ситуация. У белых две лишние шашки, но нет даже ничьей. В партии еще было bc3. Черные побили на d6. Ну и после хода cd4 черные разменялись и белые сдались. Видите, нельзя играть f5, единственный ход. Тогда черные меняются и бьют на d4. Шашка d4 беспрепятственно идет в замке и черные легко побеждают. Очень красивая и эффектная партия. Ну, все-таки в этой позиции еще были несколько продолжений за белых. Также плохо за белых играть АБ2. Этот ход проигрывает. Черные играют ЕФ6. E, ну и здесь есть два продолжения. После ФЖ5 черные меняются. Ну и несмотря на лишнюю шашку, белым, видите, некуда ходить. Можно только сдаться. Если же белые в этой позиции меняются, допустим, d 5 Тогда черные играют hg7, белые играют bc3. Здесь надо сделать точный ход d7, все остальное хуже. Теперь на ход cd4 просто играем gh6 и грозим подорвать пункт f4. Белым приходится жертвовать шашку e6 и играть d5. Тогда черные играют fg7, ну видите, белым некуда ходить, остается только сдаться. То есть э, в этой позиции плохо было играть э, аб 2 Также в этой позиции, смотрите, после размена d5 и h7, bc3, d7, здесь еще э, возможно, э, возможен ход cb4. Здесь выигрыш также у черных, но уже более сложный. Черные играют b5 и белые играют e6. В этой позиции надо правильно побить. Обратите внимание, что надо бить только на поле g5. А вот бой на e5 уже красиво проигрывает. Белые делают присоску, так называемую, или контрудар fg5. Ну и куда бы черные не били, допустим на f6, белые проводят комбинацию. Игра g 4 затем hg5, затем d4. И смотрите, видите, красиво забирают 5 шашек соперника и побеждают. Так что будьте внимательны. Здесь можно легко запутаться. После жертвы Еф6 правильно бить на поле g 5 Тогда белые бьют на h 6 белые на c 3 Ну и здесь еще надо тоже быть точным за черных. Белые играют gf 4 черным надо играть cb 6 единственный ход на победу. Белые играют hg 3 и черным надо играть gf 6 Снова единственный ход на победу. Ну и после нападения в G5, здесь уже можно закрыться FE7. Ну и после хода GH2 сыграть b 5 Ну и тут есть два варианта. После EF4 играем просто CB4. Ну и видите, белым просто некуда прилично пойти. Остается только сдаться. Если же белый играет GF4, Тогда черный игра АБ4 идут на связку. Ну и после хода HG3 здесь можно CB2, Cd2 пожертвовать. Без разницы. Но мне больше нравится вариант СД2. Ну, здесь также белые еще сопротивляются, отдают шашку. Просто идем в дамки и после жертвы FG5 и нападения проводим небольшую комбинацию. Отдаем две шашки, тем еще одну. И бьем на g7 с выигрышем. мы, друзья, выяснили, ход а АБ2 уже проигрывает. Два плохие хода, отмечу красным еще раз, ДЕ5 и АБ2. В этой позиции можно было сыграть СБ4, здесь партия очень быстро заканчивается. Черные играют Б5, белые идут вроде бы в дамки, но черные жертвуют еще одну шашку. Ну здесь, друзья, обратите внимание, тоже парадоксальная ситуация. У черных всего лишь 5 шашек, у белых 7. Но несмотря на 2 лишние шашки, у белых ничего нет э, лучше, чем вот этот вариант FG5. Отдать одну шашку, затем еще отдать вторую шашку ED4. Но после хода Fe3 партия постепенно закончится ничьей. Лучшего у белых нет. В принципе в этой позиции можно играть с b 4 Но и сильнейший вариант здесь играть за белых FG5. Вернуть лишнюю шашку. И сыграть же 4 Теперь у черных есть два хода. FG7 и HG7. HG7 уже здесь проигрывает. Смотрите. Белый играет HG3. Черный играют GH6. Ну, лучшего нет. Видите. Правый фланг черных связан пока. Белые играют, так, Не GH4, прошу прощения. Белый играет AB2. Ну и после хода FG5 нападают GH4. Черным приходится закрываться и 6 и белые меняются, d и 5. И сперва бьют, ну, допустим, на f6. Приходится играть fe7, лучшего у черных нет. Ну и после всех разменов связки сказываются в пользу белых. Например, bc3, gh4, ef6, b5, cd4 напали. Приходится закрываться cb6. Но ну, после нападения d5 да снова приходится закрываться dc 7 Белые здесь уже сами жертвуют шашку F7. И видите, беспрепятственные идут в дамки E6. Ну и далее еще, возможно, допустим, AB4, FG7, BC3, GH8. Надо как-то прорываться в дамки. Черные отдают две шашки, пытаются пройти в дамки. Но здесь следует удар по затылку. И белые празднуют победу. Так что в этой позиции... Вот HG7, запомните, он уже проигрывает, отмечу красненьким. Правильно играть FG7. После этого хода партия завершается ничьей. Например, FG, FG3, Fe5, бьем, естественно, на E5. Ну, после, допустим, на, э, размена GH4, это сильнейший вариант, играем b 5 Бесполезно играть CD4, можно сыграть HG5, в принципе, с равной позицией. Можно сыграть AB2. Ну После...